Кто, кто более-менее знает свои... Ну, Давайте, если у да. вас есть... Уже. Я в конце консилию точно в отпуск. Значит, ну, только вы в начале тогда и записывайтесь. Ну, значит, пишите меня в конце консилию, потому что по-другому никак. Это уже другой вопрос. Чтобы сначала расписалась рабочая группа у нас по приему документов. Вас сколько? Один а ну А ну и ваши. А ну и ваши. то А ну и ваши. А ну и ваши. А ну и ваши. А ну и ваши. А А ну и А ну и ваши. А А Я область Дуркова прислала документы на движении первого кандидат, кандидата в Госдуму. А у нас уже двое, да? В да? Архангельской. Учитывается. <сесс> да -да -да ну, уже давно, еще на прошлой неделе МГРП. Новости из регионов. Так что странно, он в Госдуму быстро внесли. Я знаю, что там по ЗАГСу не делал класс выбор, наверное. Вообще нет. Нет, еще. я пока не понимаю. Да, он, конечно, был в запечатках, потому что, ну, народ в интернете записался. Типа, я сдал документы там, как, ну, какое-то, вы видите, это, ну, вот, это... машка опренена на задачу. Почему-то нет. государственной По службе да. сразу появились. Вообще-то в тот же день даже докладывают да, документы. Да. Да. Ну, и там во ночь, ночью. Да, ночью, ночью, ночи, да, во ночи, да. Господа. да. обновляется. Да, да. А Мор, Нет, не допускается, вот мы вечером даем да. информацию, заносцы уже сутрем. То есть на следующий день информация да. актуальна. И она уже есть, она ведена, а вот почему-то по ЗАГСу будет, не будет. – Еще конференции парсматы. – Нет, самодвиженцы идут уже. И по Госдуму же тоже самодвиженцы. Вот в Госдумы сразу люди как пришли, фактически, ну, в последующий день уже была информация. Mm -hmm. Я там смотрю, там каждый день активно всех добавляются. А по ЗАГСу почему-то висит. все. Ну, пусть, пусть, пусть. А, ну, Значит, не оперативно. – Больше нет. Ну, я, наверное, не расписалась еще. А, ну это как раз вам да. туалет. Да. Да, и знаете, что, может быть, тогда потом мы этот график тоже, если кто-то, да, в отпуск, прямо там, на нашем... Надо не идет, месте, да, что да, да, да, да, Мы, мы, мы еще пока... Ну, не знаю. Ну, То есть, тогда ты еще не знаю, надо смотреть. Так... Все, что осталось, Александр все, Маша. Каждый день с утра и до ночи. I think Не будет ли внутри? Вот. У нас же есть, которые подписи нет, вот эти с подписями, они уже додрезывало, если там как в конце июля начнут начинать. всего, чтобы даже Еле я понимаю, то есть бывает, Да, да, да, да, да. да уже ну, да. не потом а да. с Натарой Владимировной будем В смысле, будем корректировать. Будем Парни, партия, партия. Должен, корректировать. Ну, а, он сегодня не выбежал. Да, а нет. Нет. а без подписи. Да, Подожди, а у Партии в тоже не без подписи? Ты не что мне тут рассказываешь? Здесь такая очень классная России. штука, ознакомьтесь. Я я пенсионирую. Это, даже, да, или пенсионирую. Да, но там не очень удобно, мелко она ее там. Ну, а ну, а а не не не на Нет, а я хотела сюда. Повесить вот сюда. А, Повесить Повесить. Вот сюда. Повесить. А, нет, я думала туда, наверное, может быть, в коридор. Я нет, не, не знаю. не знаю. Я, зачем это? Это не нужно, поняла, это не нужно. Это именно для нас. Да, нет выбора тогда. Раз 20 никто не Здесь так прекрасно, все сроки прописаны, все прописано. Это есть в электронном виде. Я массово вижу нашу собратьев. Всем спасибо. Ну да, да, да, это, это хорошее видео. В, в рад, что я смотрю на электронных как избирательные, да, скорее. И это А, все, украшу, хорошо. разберемся. Первого утра смотрим на шалуну, получается. Первый, а, первое что у вас? Пять Первое меня не будет, я буду на видеоконференции. Июля. Июля? Пять месяцев. Это в пятницу. Я в четверг. Пиши, Маша, тоже меня тогда. Наташа, на на может, запишись? Ну, понятно, что он сделал. Ну, ну а что у меня есть? Ну, Ну, есть. Человека, вы... ну, ну вы, давайте, Нет, на на на не на на на много народу, не надо, надо. абсолютно. Не больше двух, ну, не Нет, не надо. Тем более, что у нас не видно. Пиши, а я буду смотреть какую конференции. конференцию. даже не ездят, потому, что она ну, будет, конечно. Ну, чё, ситит, да, конечно. И потом, а мне, что, что, давай, за за как Не, это будет минус, да, это будет и И сидит по этим с Избирательные споры, практика применения. А можно вот это, а мне как сюда приходите. А а да? Ну я буду там, а, а, будет. а, а вас, с 10 до 11.30. У меня дежурство, как меня к 9 приброшено. С 10, 10. 10. 10. Так вы тоже что в пятницу? Это в четверг, я подмеку. Да, я, я в четверг. А в пятницу у меня будет другое. Это будет не то. Что в пятницу там будет? В первую Это будет у меня. Будет на Коллеги, жизнь принесет все равно. Конечно. Нам надо его расписать. Пиши. Пишем. Мамы, где вы уже А, здесь вот. И потом можно выниметь, но вы уже не будете. Все равно есть журнал фактически, да, реально. Надо будет ведомость, да? Ну, по журналу, журнал, нас будет ведомость уставляться. вечера пустые, можете мне тоже записать, но может, не записываю. Нет, еще там, да, да, пустые вечера, да, если где-то есть. Пустые, пустые вечера. вечера. Иди, вы провели свой вечер. Да. Да. Да. Я знаю, что ты делал, а там, скуклетом или какой-то, смотрели на какой-то. Какой сейчас сейчас. Да, сейчас да. все запомнило, Корректироваться, это понятно, что Хорошо. Так, перерыв завершился. Да. Так, коллеги, тогда продолжаем. Итак, значит. Вашему вниманию проект решения об утверждении графика работы членов территориальной комиссии на июль 2016 года. Итак, утвердить график работы, да, контроль на председателей. Так, кто за проект решения, прошу голосовать. Кто за? Против? Поддержавшихся нет, присутствует. Так, вопросы повестки дня, которые были запланированы и исчерпаны, докладывают, что буквально перед нашим заседанием в территориальную комиссию поступило заявление от Серегина Дмитрия Анатольевича. Он просит сложить с него полномочия члена участковой комиссии номер 2220 с правом решающего голоса по собственному желанию. Написано с 29 июня. Будем рассматривать... А, какой он... <просу> а, у меня есть предложение все-таки. Не для визуализации, но что не понял, поскольку что... не Нет, он мне сказал, что он будет собирать подписи, поэтому он будет выходить из состава... Ну вот надо поставить... Да, да, да, Я да, да, помню, что, что с партией не связывался. Нет, он сказал, что он, я вот его спросила. Ему. Да, он написал, но сказал, что партию тоже в партию тоже... Да. Он сказал, что по договоренности ну да, мы решали, там мы еще никак не... Никак не реагируем, как реагируем, у нас есть как все равно время, то есть будем сейчас я, рассматривать... Я, я думал, что Если есть достойное время, конечно, да. Почему нет? Да, то есть, есть, то это полномочии. Полномочии. Мы не это можем его это да, да, не а зачем? зачем это было досрочным полномочием члена комиссии? Нет, здесь нюанс заключается в том, что у яблока нету в данной комиссии, не да. получается, мы... Нет, ну, ну, ну, человек выходит, просто... а, так если он по собственному да. желанию у тебя снадок полномочий. Как вы можете запретить ему это сделать? Нет, он не может технически даже... Сколько лет в партии нужно? партия должен был бы этот вопрос регулятора. Вопрос О, это, же ну, же, это вопрос партии, это не гражданина. Любой гражданин волен заявлять свое желание в этом плане. Но мы <клес> не, не, не, не можем... Давайте быть, поставим голосование. Отказать. Голосовать. Итак, коллеги, значит, тогда с голоса «Да» то за то, чтобы э, досрочно прекратить полномочия члена участковой комиссии номер 2220 с правом решающего голоса, Серегина Дмитрия Анатольевича. Прошу голосовать, кто «Да». Шесть, да? Шесть да, за. Кто 6. против? Воздержаться. Двое. Итак, значит, большинство голосов мы прекращаем полномочия членов участковой комиссии. Так, вопросы повестки дня исчерпаны. Какие замечания по ведению? Ну, у меня замечание к тому, что все-таки хотя бы за час надо попросить повестку высылать и проект решение так, мы с вами, коллеги, принимали регламент. Значит, в регламенте у нас с вами есть пункт о том, что для включения вопросов в повестку дня заседания комиссии непосредственно на заседании необходимо не менее половины голосов членам комиссии с права решающего угонца, присутствующих на заседании. Перед За началом, перед началом комиссии это мне это никто... Нет, я как-то. Вопрос это Дима не поняла. Это, ну, на самом деле мы не подготовлены к, к повестке их вопросам, а надо было готовиться к ним. И смысл в том, что это, это как исключение. какое-то экстраординарное срочное решение. Даже нам нельзя как, как правило принимать. понимаешь, что есть право если нельзя ему употреблять, этим я буду каждый раз приходить на заседание, там будет. хорошо, я, я приняла, значит, в следующий раз тогда у нас получится, так, мы собрались сегодня, и потом мы собирались бы в четверг, чтобы принять э, по мещению и по нет нет, я, не э, не, не, не я просто к тому, что если сейчас мы не приняли, мы бы собирались в четверг да, то есть мы бы, ну как бы еще раз, я бы вас собирала для... У нас же там есть э, какие-то исключительные случаи, что за 4 часа, это какие короткие сроки, ну все равно нужно бы. Об Перед выборной кампании, да, есть. Вот, У вас вот, выборная кампания уже началась. Дело в том, что, что -то вот по помещению возник час, положим, да? Не за четыре ну, часа. Вот тогда, это тогда, естественно, вот это так, что это исключительное случение. пожалуйста, вот эти два вопроса, которые я внесла, по помещениям и по графику, они должны были, как бы вами, проработаться за несколько часов? Нет, помещение, вот, это, это действительно вопрос не для тебя, хотя, может быть, у кого-то там возник вопрос про, про работать с нормативной базой вообще как это регулируется и так далее. А с точки зрения э, графика, действительно, желательно заранее, чтобы посмотреть свой график, э, спланировать. Про график было известно с самого начала. Да, планируется свой на, на, на уже сейчас, Коллеги, я говорю о правилах нашей работы. Все-таки желательно, чтобы заранее, чтобы это не, не вошло в правила. Да? Я, я не говорю, что сейчас это плохо, да? я говорю, что такие вещи должны быть как исключение по... Каким-то обстоятельствам, как вы говорите, что есть такое Ну Да, то есть информация значит... поступила, и он быстро обработал. Послать бы даже смысла вам не было, вы все были в пути за рулями и вообще. Так, а кто другие какие-то. Пойдемте осмотрим наше новое вложение. Так, нет, подождите. Mm -hmm. Так, больше нету никаких намечаний. Значит, заседание объявляется за открытым. Mm -hmm. Всем спасибо за работу. Так, я пошла тогда никогда. За... За... Mm -hmm. за... Да, надо бы открыть объем, чтобы исправить. Да, вот, вот смотрите, вот здесь стоит компьютер, на котором стоят два модуля, кандидат, избирательное объединение. То есть к нам кто-то придет, попросит нас без всего. Вот садимся сюда, не знаю, будет ли сейчас тренироваться из рабочей группы или нет. Ладно, программный стоит, программный да, кандидат в этот программный продукт. То есть мы должны будем сесть с товарищем. Здесь а утром. кто завтра у нас в дежуре? Ну, скажи. Вечером я. Нет, утром. А утром, по-моему, где же она вас нет, тогда... нет, нет, нет. А ну, а это раз. четверг. Вы с ним а четверг. четверг. четверг. А да, утром надо посмотреть. А завтра а никого. А может быть, никого и нет. Утро. Да. А вдруг завтра кто-то придет? Нет. Это рабочая группа должна быть.